друзья всем привет с вами геннадий стоим на канал добрый гена я продолжаю строительство своего разумного дома и рассказываю подробно о всех этапах Ну, в предыдущем видео напомню я клал первый ряд все получилось хорошо прекрасно после чего я день взял паузу и мы прямо здесь отмечали так сказать начал моего строительства со своими мамами сестрами и женой вот и сегодня я покажу каким образом я буду армировать, каким образом я сделал идеальную поверхность на всем фундаменте, то есть вот прям в ноль вывел. И естественно, как обычно по классической схеме, вначале я показываю инструмент, ну а потом все процессы. Не будем тянуть время, поехали! Выравнивание поверхности, можно посмотреть, насколько она идеально получилась. Вот. Я делал вот такой вот штукой. Это фанера, 15 или 16 миллиметров. Сверху на ней наждачная бумага R40, ну, тут приделана ручка и две рейки, которые зажимают данную наждачную бумагу. После чего вот такими легкими движениями все это затирается, очень удобно и получается ну, просто идеальный. Также хочу сказать, что мы еще раз прошли везде гидроурниум, чтобы было везде идеально. Каждый блок с двух сторон я просматриваю, чтобы он был в уровень. Ну, естественно, после того, как мы сделали выравнивание первого ряда, теперь будем армировать. Это штроборез ручной, пакеты это для заливки швов, увидите. Также шуруповерт нужен, шурупы. У меня есть доска на 15, следовательно, мы ее будем прикручивать, после чего здесь у нас остается расстояние по 7,5 см. За минусом ширины штрабы в 2,5 см мы входим в нормы 5-6 см от края. Что касается сгибания арматуры, то соорудил вот такой вот стол. Ну, из того, что было. Из инструментов это болгарка, защитная каска. Рулетка, карандаш, можно маркер. А, каким образом? вставляется здесь вот уголки прикручены, вот так видно хорошо. Тут, тут. Вставляется рычаг в виде трубы. И спокойно, легко загибается. Арматура восьмерка. Сейчас скажу, марка Е500А, по-моему. Вот такая вот. В общем, все показал. Теперь перейдем непосредственно к армированию. Для отрабления все готово. А, прикрутил доску а, на саморезы черные, взял штраборез такой вот, а, отметил отметку 2,5 сантиметра, именно на такую глубину необходимо делать канавку, сделал отметки откуда именно, тут, тут 5 сантиметров, тут я сделал 7,5 и когда будет потом закругляться, ну и с этой стороны штраба, как раз те же 5 получится, а, ну все, начинаем. закончил делать штробы все здорово получается точнее уже получилось везде по периметру тут не видно может здесь видно инструмент хороший этот хотя есть один недостаток медленно но в принципе я готовил еще другие инструменты для штрабления но на первом ряду побоялся их делать поэтому на втором ну точнее на четвертом ряду Попробую другие поэкспериментировать. Вот. В общем, теперь делаем дальше арматуру гнем. Все арматуры сделал нарезал что касается средней стены сделал таким образом то есть есть вот внешняя, длинные к ней привязывается углом тут 30 сантиметров потом вторая внутренняя к ней привязывается вторая тоже с нахлёстом 30 сантиметров потом идут обе и одна которая внутренней привязывалась идет здесь на левую сторону на внешнюю другая которая к внешне привязывалась идет, идет здесь на внешнюю это просто здесь привязывается и еще вот это вот это вот внутренняя она привязывается вот к этой вот здесь вот таким образом вот, решил такой вот не знаю что это у нас как это назвать В общем осталось сейчас их все вытащить и Залить клеем. Как-то на торту делают торты, розочки всякие. Вот так сейчас надо аккуратненько разрезать кончик и начнем заливать. Как не старайся делать чисто, не получается, но самое главное, работа сделана. Сейчас чуть-чуть подсохнет, подсрезаем. Ну и в целом, я надеюсь, вам понравилось. Я постарался показать все этапы, таким образом я что делал. Но ну, а в следующем видео я уже начну класть 2, 3 и четвертый. Этап. Всем спасибо, с вами был Геннадий Стомин, канал Добрый Гена. Всем пока, лайк.